если все-таки кто-то заболел. Во всем нужна разумность, любое лекарство может быть как лекарством, так и ядом. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете все самое необходимое, что нужно для профилактики гриппа у детей и взрослых. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца, чтобы получить памятку с необходимыми способами профилактики. Родители обычно беспокоятся наступлением подъема эпидемической заболеваемости и уже летом спрашивают, нужно ли вакцинироваться против гриппа. И, конечно же, мы должны рассмотреть этот вопрос и донести до родителей проблему слишком высокой опасности именно гриппозной инфекции и необходимости вакцинации детей, особенно младшего возраста, особенно деток, посещающих организованные коллективы, ну и, конечно, в особой уязвимой группе находятся и дети, и взрослые, страдающие различными хроническими заболеваниями. Необходимо понимать, что грипп – это, во-первых, одна, одна из самых распространенных инфекций, которые ежегодно переболевают до 30-40% всего населения, может включаться в эпидемию гриппа, особенно восприимчивые дети. Дети являются, в том числе, и сами болеющими, и являются источниками распространения инфекции для взрослых в этом плане, они тоже резервуар инфекции. И грипп, мы все знаем, что грипп опасен своими осложнениями. Это не просто течение острой респираторной инфекции с подъемом температуры насморком и кашлем, это нейротропный вирус, который может давать осложнения и на центральную нервную систему в виде энцефалитов и э, может давать осложнения как вирусные пневмонии э, и кроме того э, присоединение бактериальных инфекций очень часто бывает э, в ходе течения э, гриппозной инфекции э, также немало э, упоминаний описаний э, о том что вирус гриппа снижает в целом иммунитет у пациента, и в дальнейшем развивается вторичное иммунодефицитное состояние после гриппа. Как я уже говорила, особая группа – это люди с хроническими заболеваниями, пациенты с патологией бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой, пациенты с эндокринными заболеваниями, сахарным диабетом страдающие, пациенты с высокой массой тела. Если проанализировать в период эпидемии, кто наиболее часто попадает, госпитализируется в стационары, то это именно эти категории, категории больных. Они оказываются не просто в своих профильных отделениях, а оказываются в палатах интенсивной терапии. В первую очередь у них среди этих пациентов высокий уровень летальности, к сожалению, также высока летальность, у, к сожалению, у беременных женщин, поскольку их необходимо рассматривать как иммунодефицитных э, пациентов, э, физиологическая подавление иммунитета в период беременности приводит к тому, что такие женщины находятся в группе риска по заболеванию, в том числе гриппозной инфекции. И поэтому эти перечисленные категории граждан включены в список обязательной вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок, а именно это все дети, начиная с 6-месячного возраста, это дети, в дальнейшем посещающие детские сады и школы, это люди по профессии своей, имеющие большое количество контактов, как, например, работники коммунальной сферы, торговой, торговли, Обязательно, конечно же, образовательных учреждений преподавателей и учителя, которые находятся как сами в группе риска по заболеванию гриппом, так и могут распространять инфекцию своим воспитанникам. И, конечно же, обязательно должны провиваться сами медицинские работники. Также призывники у нас в группе риска обязательно должны быть привиты, если призыв приходится на период подъема заболеваемости. Поэтому решенный вопрос, что эти категории граждан должны прививаться обязательно. обязательно. Конечно же, существует у большое число известных уже давно неспецифических мер профилактики гриппозной инфекции, в том числе респираторной инфекции. Так как она передается воздушно-капельным путем, мы должны защищать в первую очередь свое лицо и руки, каким образом самое главное по возможности в период подъема заболеваемости снизить вероятность большого числа контактов, посещения массовых мероприятий, мест скопления людей. Если, конечно, приходится естественно по работе ездить в транспорте или каким-то образом общаться среди большого числа людей, то можно использовать по возможности медицинские маски. Необходимо чаще обрабатывать спиртсодержащими салфетками руки, возможно лицо обрабатывать. Придя домой, обязательно вымыть руки, лицо с мылом тщательно. Кроме того, необходимо помнить, что и вирусы гриппа могут передаваться. И э, через контактные предметы. Поэтому, э, придя домой, необходимо переодеться. Э, возможно, э, зараженные, если какие-то предметы, сумка э, или еще что-то, куда могли при общении э, попасть э, частички слюны э, больного там, кашляющего или чихающего человека. Тоже обработать спиртсодержащими салфетками. То есть мы максимально защититься от контакта с инфекцией. Сейчас очень большое количество э, барьерных таких препаратов, э, которые э, можно э, наносить на слизистую носа, поскольку это основное место э, э, попадания вируса, откуда начинается его жизнь в нашем организме. Место дальнейшего размножения, проникновения. Э, внутрь организма, поэтому это либо закладывание противовирусной мази в нос, это определенные виды капель тоже с противовирусным действием. Также есть просто капли, которые образуют гелеобразный фильтр на слизистой носа, не позволяющий проникать вирусам, бактериям в дальнейшем уже в организм. Маски, они очень многообразные и функциональные, поскольку... Они могут использоваться действительно и как для профилактики, то есть здоровыми людьми в местах скопления возможных больных, так и непосредственно больными людьми, если ему, он не имеет возможности быть изолированным среди членов своей семьи там, в квартире или дома. Маска, во-первых, должна быть надета правильно, она должна закрывать нос и рот, опять же, основное место поступления, проникновения бактерий и вирусов в организм. Маски сейчас их легко купить, там достаточно плотная образование барьера на пути микроорганизмов. Необходимо помнить, что маску, конечно, нужно менять. И нельзя в одной и той же маске ходить изо дня в день и несколько часов. В среднем э, использование маски э, может продолжаться одна, одна маска на протяжении трех, ну, максимум 4 часов использования одной маски. Если все-таки кто-то заболел, то его необходимо изолировать в отдельную комнату по возможности чаще проводить влажную уборку в квартире в целом и у пациента в комнате, проветривать, необходимо выделить ему, возможно, отдельную ванную комнату, протирать спиртсодержащими салфетками те поверхности, за которые брался больной, это дверные ручки, например, это кран в ванной комнате. И так далее. И если пациент выходит из комнаты и ему приходится общаться с родными, то вот тогда он надевает маску, и его, как говорится, микробы, его вирусы не попадают в окружающую среду и таким образом защищают здоровых членов семьи. Закаливание одна из, одно из множества полезных мероприятий по неспецифическому повышению иммунитета, но мы же должны с вами понимать, что закаливание надо начинать уже, во-первых, из детства, и надо начинать летом, и, может быть, даже уже весной, потому что основные принципы закаливания – это регулярность, это продолжительность и длительность, и постоянность. Это вполне эффективная методика, но если проводить ее правильно. И самое главное, постоянно, регулярно. На период подъема заболеваемости возможно несколько изменить свой рацион питания за счет включения дополнительных большей части овощей и фруктов, содержащих природные, в том числе, фитонциды, и включать именно в пищу чеснок и лук. Это доказало свою эффективность применения в группах детского сада и раскладывания. Свежего, свежих зубчиков чеснока и выделение в воздух массе природных фитонцидов. Кто-то вешает на веревочку деткам, также есть такие методики в целом в группе. И оно дает плоды, это тоже определенный вклад в общую защиту от вирусных инфекций. Почему бы нет, все вместе, это хорошо, это полезно. Во всем нужна разумность, как говорится, любое лекарство может быть как лекарством, так и ядом, да? поэтому, во-первых, нужно делать все в меру, в нужное время, к месту, и помните, что все равно наиболее эффективным, самым эффективным, действенной мерой по профилактике именно гриппозной инфекции остается вакцинация. Иногда начинают пытаться закаливать, например, вдруг с бухты-барахты с сентября месяца, выносить на улицу. Это тоже, конечно, не своевременно и опасно для ребенка. Очень полезно постоянно держать в тонусе себя, а за счет активных движений вы приводите в тонус все системы организма, в том числе и систему, разумная пробежка, ежедневная утренняя гимнастика и посещение регулярного фитнес-зала – это тоже может рассматриваться одной из мер повышения неспецифической защиты организма в период подъема заболеваемости. Это тоже очень полезно, наряду с особым питанием, наряду с какими-то барьерными средствами защиты от попадания вирусов и какими-то эпидемиологическими ограничениями общения, все вместе дает наиболее значимый широкий эффект защиты от тяжелого гриппа. Наиболее действенной мерой профилактики гриппа общепризнано мировое положение именно является вакцинация. Вакцинироваться необходимо как можно раньше, как только появляются вакцины, обычно это даже конец лета, конец августа и весь сентябрь. Необходимо понимать, что для формирования специфического иммунного ответа требуется как минимум 10-14 дней. Среднепрогнозируемая эпидемия гриппа, она, конечно, очень индивидуальна каждый год, но это обычно конец ноября, начало декабря, и поэтому привиться нужно на протяжении всего октября, это успеть нужно сделать. Если все-таки вы заболели, к сожалению, не удержались и заболели гриппом, для гриппа характерна очень высокая температура, быстрое развитие, выраженная интоксикация, а именно слабости, выраженные мышечные боли, головная боль, что превалирует над какими-то катаральными явлениями, насморком и кашлем. Важно остаться дома, постельный режим, по возможности изолировать пациентов в отдельной комнате, своевременно вызванный доктор, который назначит специальные противовирусные препараты. Очень важно не торопиться выписываться, не торопиться бежать на работу, где вы можете заразить окружающих, и в дальнейшем от гриппа может случиться осложнение. Поэтому необходимо долечиться, пройти необходимые какие-то исследования, если врач того требует, и в дальнейшем уже не болеть. По клинике Альфа-Центра здоровья накоплен большой опыт по безопасной вакцинации против гриппа. Поэтому, если вы хотите защитить себя и своих близких, приходите к нам. В благодарность за то, что вы досмотрели это видео до конца, я хочу сделать вам подарок. Нажмите на ссылку под этим видео, чтобы получить памятку о профилактике гриппа.